Нужно ли ставить перед собой недостижимые цели? И я отвечу сегодня в этом видео на этот вопрос. Приветствую, дорогие друзья, с вами Александр Андреянов, эксперт в области саморазвития и создания себя. Вы сейчас находитесь на моем канале «Как изменить свою жизнь». И последние 7 лет я занимаюсь э, своим любимым творчеством, я помогаю великим людям создать себя. Итак, нужно ли ставить перед собой нереальные, невозможные цели? И я хочу сразу ответить на этот вопрос и потом раскрыть его более детально. Итак, если вы поставили цель или если вы имеете мечту, значит, эта цель и эта мечта для вас возможны. Никогда энергия на мечту не приходит без энергии на ее воплощение. Ну, вернее, мечта никогда не приходит без энергии на ее воплощение. Если вы о чем-то хотите, о чем-то мечтаете, значит, это в ваших силах. Пусть пока сейчас это нереально. И также я хочу сказать, что в большие цели сложнее промахнуться. Ставьте большие цели, ставьте их дальше, туда, в будущее, как можно дальше, закидывайте свое видение и нарисуйте там то, о чем вы сейчас даже боитесь мечтать и боитесь думать. Ну и по пути э, я искренне верю, что… Э, у вас будет очень интересный путь, и чем больше цель, тем больше людей вы встретите по пути, соединитесь, объединитесь и достигнете той мечты, о которой вы мечтаете. Если вам понравилось это видео, если оно было вам полезно, обязательно поделитесь в своих социальных сетях со своими друзьями этим видео, пусть они тоже развиваются, потому что от вас зависит, как развивается ваше пространство. С вами был Александр Андреянов. У меня много там бесплатных материалов. Смотрите под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь И до скорых встреч. Пока-пока!